Глава 7. Потоп. Поначалу почитающие и боящиеся оскорбить Бога люди лишь слегка ощущали последствия проклятия земли. Те же, кто отвернулись от него, попирая его власть, тяжелее переносили это проклятие. Особенно это отразилось в их внешнем облике, ранее столь благородном и возвышенном. Потомков Сифа назвали сыновьями Бога, в то время как потомков Каина – сыновьями человеческими. По мере того, как сыны Божьи смешивались с сынами человеческими, они все более и более развращались. Сыны Божьи, беря себя в жены дочерей с колена Каина, теряли под их влиянием свой особый святой характер, соединяясь с потомками Каина в идолопоклонстве. Многие, отбросив страх Божий, стали попирать его заповеди – но были и те, которые продолжали вести праведный образ жизни, боялись и почитали своего Создателя. Но и его семья принадлежали к последним. Зло человеческое было настолько велико и возросло до таких грандиозных масштабов, что Бог стал сожалеть о том, что сотворил человека, ибо Он видел, что нечестие человека было велико, и что всякие помыслы его всегда несли лишь зло. Проклятие не сразу изменило внешний облик земли. Она по-прежнему была прекрасна и забиловала богатыми щедротами божьими, включая золото и серебро. Человеческий род, обитавший на земле в те времена, все еще имел благородный вид и обладал удивительной силой. Допотопные деревья по своей величине, красоте и пропорциям, во много раз превосходили своей величавостью то, что смертные могут видеть сегодня. Их твердая древесина, состоящая из тончайших волокон, напоминала своей упругостью камень. Даже у древних людей, обладающих столь мощной силой, заготовка древесины для строительства требовала гораздо больше времени и труда, чем в наш деградировавший век, учитывая нынешнюю немощную силу, которой сейчас наделены люди. Эти деревья отличались большой прочностью и очень многие годы не подвергались гниению. Тяжелое двойное проклятие, во-первых, вследствие грехопадения Адама, а во-вторых, по причине убийства совершенного Каина, лежало на земле. И все же горы и холмы оставались прекрасными. На самых высоких вершинах гор, Росли величественные деревья, тянущиеся к небу. Их ветви простирались во все стороны на огромное расстояние, а равнины утопали в зелени и походили на огромный цветущий сад. Холмы были увенчаны прекрасными деревьями, увитыми роскошными лозами винограда, созревающими тяжелыми гроздями ягод. Обширные цветущие равнины утопали в зелени и всевозможных цветах, источавших благоухание, но, несмотря на все это убранство и щедрость земли, все же, по сравнению с ее состоянием до того, как на нее было наложено проклятие, стали явно заметны следы уверенного и очевидного увядания. Для строительства своих домов люди использовали золото, серебро, драгоценные камни и отборную древесину. Каждый из них стремился превзойти в этом другого. Они украшали и обустраивали свои дома и земли самыми изощренными способами и своими злодеяниями раздражали Бога. Они создавали идолов для поклонения и учили своих детей относиться к этим предметам, сделанным своими руками, как к Богам, и поклоняться им. Они решили забыть о Боге, создателе неба и земли, и не испытывали благодарности к тому, кто наделил их всем, что у них было. Они дошли до того, что стали отрицать само существование Бога Небесного и восхваляли своих рукотворных богов. Они развратили себя тем, что Бог поместил их на земле для блага человека. Люди наслаждались прекрасными прогулками по тропам, вдоль которых произрастали всевозможные фруктовые деревья. Под этими величественными и прекрасными деревьями, широко раскинутыми ветвями, не сбрасывающими свою листву с самого начала года и до его окончания, они воздвигали алтари своим идолам. Большие вечно рощи предназначались для поклонения их башкам. Людям нравились эти пейзажи, что делало идолопоклонство еще более привлекательным. Вместо богоугодного отношения к своим ближним они следовали собственным желаниям, идущим вразрез с законом. Вопреки мудрому божественному повелению было учреждено многоженство. В самом начале Бог дал Адаму одну жену, являя тем самым всем людям, населяющим тогда землю, свою волю в этом вопросе. Пригрешение и падение Адама и Евы навлекли на человечество беззаконие и несчастье. Человек стал следовать своим плотским желаниям, и изменил порядок, установленный Богом. Чем больше жен брали себе мужчины, тем порочнее и несчастнее они становились. Если кто-либо намеревался присвоить себе имущество или жену своего соседа, то, позабыв о справедливости и правах окружающих, он применял силу, либо же убивал своего ближнего, умножая тем самым свои злодеяния». Люди находили удовольствие в убийстве животных и употребляли их в пищу, что сделало их еще более жестокими и кровожадными, так как человеческая жизнь утратила в их глазах всякую ценность. Но если и был один грех, преобладающий над всеми другими, заслуживающий уничтожения всего рода человеческого потопа, то главнейшим преступлением было совокупление людей со скотом. Это искажало образ Бога и повсюду вызывало смятение. Бог намеревался потопом уничтожить могущественную расу долгожителей, которая извратила свои пути. Он не мог допустить, чтобы они доживали свои дни, ожидая старости, до которой у них было еще несколько сотен лет. Всего несколько поколений назад жил Адам, который имел доступ к дереву, продлевающему человеческую жизнь но после проявленного им непослушания ему не было позволено вкушать от дерева жизни, чтобы не увековечивать жизнь во грехе. Для того, чтобы человек мог обладать бессмертием, ему было необходимо есть плоды дерева жизни. Лишившись доступа к этому дереву, жизнь человека постепенно угасала. Более чем за сто лет до потопа Господь послал к Ною ангела сообщить, что больше не намерен проявлять милость к развращенному людскому роду. Но он не желал держать народ в неведении о своих замыслах. Бог дал Ною указания и сделал его верным проповедником, который должен был предостеречь мир о грядущем разрушении. В результате жители земли остались без каких-либо оправданий. Ной был призван проповедовать народу, также по воле Божьи он должен был для спасения себя и всей своей семьи приготовить ковчег. Не только проповедью, но и своим примером, строя ковчег, он был призван убеждать всех, что верит в то, что говорит. Ной и его семья были не единственными людьми, живущими в повиновении и почитании Бога. Но из всех обитающих в то время на земле жителей, Ной был самым благочестивым и святым мужем, чью жизнь Бог сохранил для того, чтобы исполнить свою волю в строительстве ковчега и предостережении мира о грядущей погибели. Мафусал, дед Ноя, умер в тот самый год, в который случился потоп. Были и другие, которые верили проповедям Ноя и помогали ему в строительстве ковчега, однако они не дожили до того времени, когда на землю обрушились воды потопа. Своим примером в построении ковчега и проповедью Ной осудил мир. Всем людям Бог даровал возможность покаяться и обратиться к нему. Но они не поверили свидетельству Ноя. Они насмехались над его предостережениями и высмеивали строительство этого огромного судна на суше. Усилия Ноя по исправлению своих собратьев не увенчались успехом однако на протяжении более ста лет он настойчиво пытался привести людей к покаянию и к Богу. Каждый удар молотка, раздававшийся при построении ковчега, служил свидетельством для народа. Ной руководил строительством, проповедовал и сам тяжело трудился, а люди смотрели на него с изумлением и считали его сумасшедшим фанатиком. Бог послал Ною точные размеры ковчега, и дал четкие указания относительно его возведения. По внешнему виду ковчег напоминал дом, основание которого было подобно лодке. По бокам ковчега не было окон. Он состоял из трех ярусов, и свет в него проникал из окна, прорубленного в самом верху. Дверь была расположена сбоку. Отсеки, подготовленные для размещения разных животных, были сконструированы таким образом, чтобы свет, падающий из окна сверху, был доступен для всех. На постройку ковчега употреблялось кипарисовое дерево, то есть дерево гофер, которое не разрушалось в течение долгих столетий. Человеческой мудрости не под силу было осуществить такое мощное и прочное сооружение. Его зодчим был сам Господь, а Ной его главным строителем. Но даже после того, как Ной сделал все от него зависящее, чтобы в точности следовать каждой инструкции Бога касательно построения ковчега, все равно было невозможно, чтобы ковчег мог самостоятельно противостоять буйству шторма, который Бог в своем яростном гневе намеревался обрушить на землю. Работа по завершению строительства тянулась очень медленно, Каждый брус дерева подгонялся максимально плотно, каждый стык покрывался смолой. Человеческая сила сделала все возможное, чтобы выполнить эту работу идеально. Но в конечном итоге лишь один бог своей чудотворной силой мог уберечь эту конструкцию от злобно вздымающихся волн. Вначале казалось, что многие приняли весь предостережение Ноя, но все же они не искренне раскаялись перед богом. Им было даровано некоторое время до начала потопа, в течение которого их вера подвергалась испытанию. Но они не выдержали его. Побежденные преобладающим неверием, они в конце концов присоединились к другим развращенным людям, насмехаясь и издеваясь над верным Ноем. Они не собирались оставлять свои грехи, продолжали практиковать многоженство и потворствовать своим испорченным страстям. Отведенное для их испытания время подходило к концу. Погруженные в неверие, насмехающиеся жители Земли, скоро должны были узреть особое знамение Божьей силы, но и добросовестно выполнил все, что Господь поручил ему. Ковчег был закончен и сделан в точности с указаниями Господа. Для людей и животных было запасено вдоволь пищи. После того, как все это было выполнено, Бог повелел верному мною. «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде сем. Бытие, 7 глава, 1 стих. Ангелы были посланы, чтобы собрать укрывающихся в лесах и полях зверей, сотворенных Богом. Ведомые святыми ангелами, они вошли к Ною в ковчег по паре, мужеского пола и женского, а чистое животное по семь пар. Все эти звери, начиная от самых свирепых и заканчивая самыми кроткими и безобидными животными, мирно и торжественно входили в ковчег. Казалось, что небо заволокло темными тучами. Такое множество птиц всевозможных пород слеталось к ковчегу. Они летели по двое мужского пола и женского, а чистых птиц было по семь пар. Мир взирал на это с удивлением, а некоторые со страхом. Однако люди настолько ожесточились в своем восстании, что даже это ярчайшее проявление Божьей силы оказало на них весьма мимолетное влияние. В течение семи дней животные входили в ковчег, иной размещал их в специально отведенных местах. И когда обреченные люди смотрели на солнце, сияющее над ними в своей славе, и землю, одетую почти едемской красотой, они прогнали свои растущие страхи, погрузившись в неистовое веселье и насилие, словно нарочно вызывая на себя уже готовый излиться гнев Божий. Теперь все было готово к тому, чтобы затворить двери ковчега, чего Ной не мог сделать изнутри. На глазах у насмехающейся толпы с неба спустился ангел, облаченный в свечение, подобное вспышке ослепительного света. Затворив массивную входную дверь, он скрылся в облаках. Семь дней семья Ноя находилась в ковчеге, прежде чем на землю обрушился дождь. Все это время они устраивали свой быт для длительного пребывания в ковчеге, пока земля будет наводнена. Это было время богохульственного торжества для неверующей толпы. Кажущееся промедление еще больше укрепило уверенность нечестивых в том, что весь переданная и мноем, ошибочно и что потопа никогда не произойдет. До этого на землю еще ни разу не выпадал дождь. Над водой поднимался туман, который ночью, по велению Божьему, подобно каплям росы, оживляющим растительность и способствующим ее цветению, опускался на землю. Несмотря на то, что они стали свидетелем необычайного проявления Божьей силы, как животные и птицы, покидая леса и поля, входили в ковчег, а ангел Божий, облаченный в ослепительный свет, сияющий своим величием, спустился с неба и затворил дверь, они ожесточили свои сердца и продолжали развлекаться и веселиться, позволяя себе даже шутить над этими очевидными доказательствами могущества Божьего. Но на восьмой день темные облака заволокли небо, глухие раскаты грома, и яркие вспышки молнии вселили ужас в людей и животных. Вскоре первые тяжелые капли дождя упали на землю. Люди, никогда раньше не видевшие ничего подобного, теперь трепетали от страха. Отовсюду слышал сорев животных, мечившихся в диком ужасе. Своими отчаянными воплями они, казалось, оплакав... оплакивали и собственную участь, и судьбу человека. Буря усиливалась и усиливалась, пока с неба не обрушился поток воды, подобный мощному водопаду. Реки вышли из берегов и затопили равнины. С невиданной силой из недр земли вырвались мощные струи воды, выбрасывая на сотни фунтов вверх огромные каменные глыбы, которые, падая, образовывали глубокие воронки. Впервые люди видели как рушатся произведения их рук. Их роскошные жилища, прекрасные сады и рощи, в которых находились их идолы, были уничтожены небесной молнией. Все превратилось в руины. Возведенные людьми жертвенники, которые они посвятили идолам и на которых приносили жертвы, были разрушены. Все то, к чему Бог питал отвращение, было сметено с лица земли в его гневе у них на глазах. Они были приведены в трепет, завидев силу живого Бога, Создателя неба и земли. Они осознали, что разрушение сие было вызвано их кощунственными, ужасными и идолопоклонническими жертвоприношениями. Все яростнее бушевала буря, смешиваясь с воплями людей, которые ранее ни во что не ставили власть Божью. Стихия разбрасывала во все стороны дома, деревья, скалы и глыбы земли. Невозможно описать ужас людей и животных. Даже сатана, вынужденный оставаться среди хаоса, опасался за собственную жизнь. Он наслаждался своей могущественной властью над человеческим родом и страстно желал, чтобы люди жили, продолжая утопать в мерзостях и восставать против правителя неба. Он проклинал теперь Бога, обвиняя Его в несправедливости и жестокости. Многие люди, подобно сатане, хулили Бога, и если бы могли, свергли бы Его с престола силой и славы. В то время как многие богохульствовали и проклинали своего Создателя, другие, обезумев от страха, простирали ковчегу руки, умоляя впустить их. Но это было невозможно. Бог затворил дверь, единственный вход – закрывное внутри и оставив всех нечестивых снаружи. Лишь он мог снова открыть эту дверь. Страх и раскаяние пришли к ним слишком поздно. Они были вынуждены познать живого Бога, который был могущественнее человека, которому они бросили вызов и поносили. Они горячо умоляли его, но он не слышал их крика. Некоторые в отчаянии старались силой вломиться в ковчег, но благодаря прочности конструкции их попытки оставались тщетными. Другие цеплялись за ковчег, но были смыты огромными волнами, несущими обломки деревьев и скал. Те, кто пренебрег предостережениями Ноя и высмеивал верного проповедника праведности, слишком поздно раскаялись в своем неверии. Ковчег сильно раскачивался из стороны в сторону на волнах и весь содрогался. Изнутри доносил сорев животных, исполненных страха и боли. Но ковчег продолжал в полной безопасности плыть среди бушующей стихии. Могущественным ангелам было велено охранять его и оберегать от ненастей. То, что ковчег оставался невредим, маневрируя по волнам бушующего урагана в течение сорока дней и ночей, было проявлением чуда всемогущей силы. Испуганные бури и животные устремлялись к людям, как бы ища у них защиты. Некоторые люди привязывали себя и своих детей к сильным животным, надеясь, что те, спасаясь от воды, будут взбираться на неприступные скалы и таким образом вынесут и их. Буря не уменьшала своей свирепости, вода поднималась выше и выше, даже быстрее, чем прежде. Некоторые привязывали себя к стволам огромных деревьев, растущих на вершинах холмовых гор, но вырванные с корнем они обрушивались в бушующие черные волны вместе с людьми. На самых высоких горных вершинах люди и звери пытались отыскать себе убежище. Часто между человеком и животным завязывалась борьба за ничтожный клочок земли, пока наконец набежавшие волны не уносили обоих. Наконец, вода достигла самых высоких вершин, и последние, оставшиеся в живых люди, вместе с животными, погибли в водах потопа. Ной и его домочадцы с нетерпением ждали того момента, когда спадет вода, и они снова ступят на землю. Патриарх выпустил ворона, и тот летал в разные стороны от ковчега в попытках отыскать сушу. Не получив желаемых вестей, Ной выпустил голубя. Но тот также не нашел стухого места и возвратился в ковчег. Через семь дней Ной снова выпустил голубя. И когда тот возвратился с масличным листком в клюве, весь дом Ноя, состоящий из восьми человек, так долго запертый в ковчеге, восторжествовал. Снова ангел спустился и отворил дверь ковчега. Ной мог открыть кровлю ковчега, но был не в силах открыть дверь, которую запер Бог. Бог говорил с Ноем через своего ангела, отворившего дверь, и повелел семейству Ноя выйти из ковчега и вывести с собой всех животных. Ной не забыл Бога, благодаря которому он и вся его семья остались живы. Выйдя из ковчега, Ной прежде всего построил жертвенник и принес благодарственные жертвы от каждого чистого животного и каждой чистой птицы жертвы. Этим поступком он выразил признательность за освобождение и продемонстрировал свою веру в великую жертву Христа. Это приношение, как приятное благоухание, было угодно Богу. Он принял его и благословил Ноя и его семью. В этом содержится урок для всех грядущих поколений, которые будут жить на земле. За всякое проявление Божьей милости и любви к людям – прежде всего следует воздавать Ему благодарность и проявлять смиренное поклонение. Чтобы надвигающиеся тучи и падающиеся капли дождя не наводили на людей постоянный страх о новом потопе, Бог ободрил Ноя и всю его семью следующим обетованием. «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог,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 И не будет более вода, потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет, вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». Бытие, 9 глава, стихи с 11 по 16. «Как велико снисхождение Божье! Как безгранична его милость к заблудшему человеку, явленная в прекрасной радуге!» знаки завета между Богом и людьми. Эта радуга должна была свидетельствовать всем поколениям о том, что Бог уничтожил жителей земли потопом из-за их великого нечестия. Его замысел состоял в том, чтобы дети грядущих поколений, увидев чудесное явление, опромляющее небеса, вопрошали о нем у родителей и слышали историю разрушения Старого Мира посредством потопа, посланного на землю из-за того, что люди предались всевозможным злодеяниям и о том, как Всевышний поместил радугу на облаках, заверяя, что воды потопа никогда больше не зальются на землю. Этот символ, парящий в облаках, должен был утвердить веру всех людей и укрепить их доверие к Богу, ибо это был знак Божьей милости и добра к человеку что хотя Бог и уничтожил землю потопом, его любовь все еще излучается на землю. Бог провозгласил, что всякий раз, когда на небе появится радуга, он вспомнит о Своем завете, который заключил жителями земли. Но это не означает, что он может забыть о Своем обещании. Господь обращается к нам на нашем языке, чтобы мы могли лучше понять Его». Радуга, являясь символом Божьей милости, охватывающей землю, окружает трон и сияет над головой Христа. Когда люди своим великим нечестием вызывают гнев Божий, Христос ходатайствует за них перед Отцом и, указывая на радугу в облаках, как на свидетельство Божьей милости к заблудшему человеку, умоляет его проявить милосердие к потерянным детям. Радуга над троном и над его головой символизирует славу и милость Божью кающемуся человеку. Каждый вид животных, сотворенный Богом, был сохранен в ковчеге. Те же, которых он не создавал, а которые появились в результате совокупления с другими видами, были сметены с лица земли потопом. Выйдя из ковчега, Ной переживал, что его семья, состоящая из восьми человек,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 Бытие, 9 глава, стихи 2-3. До этого времени Бог не разрешал людям употреблять мясо в пищу. Но теперь, когда вся растительность, которой мог питаться человек, была уничтожена, Он разрешил Ною есть мясо чистых животных, которые вместе с Ноем спаслись от потопов ковчеги. Бог сказал Ною, «Все движущееся, что живет, будет вам пищу, как зелень травную даю вам все». Бытие, 9 глава, 3 стих. Так же, как вначале, Бог дал им травы земли и плоды полей, но теперь, в особых обстоятельствах, в которых они оказались, Бог позволил им употреблять в пищу животных. И все же было очевидно, что мясо животных было не самой полезной пищей для человека. Потоп сильно изменил весь внешний облик земли. Теперь, вследствие греха, третье разрушительное проклятие нависло над ней. Величественные деревья и цветущие кустарники были уничтожены. Однако Ной заблаговременно собрал их семена и взял их с собой в ковчег. И все же Бог своей чудесной силой сохранил несколько разных видов деревьев и кустарников для будущих поколений. Вскоре после потопа, казалось, прямо из скал выросли деревья и растения. По Божьему проведению семена были рассеяны по всему лику земли, или надежно сокрытый в расщелинах скал для будущего использования человека. Вода на пятнадцать локтей превышала уровень самых высоких гор. Господь не забыл о нои, и когда воды начали убывать, Он повелел ковчегу остановиться на вершине горной гряды, которую в своей силе сохранил нерушимой и помог выстоять на протяжении всего этого неистового шторма. Эти горы находились на небольшом расстоянии друг от друга, и ковчег двигался по кругу, останавливаясь то на одной, то на другой из вершин. Таким образом, течение не гнало его по бескрайнему океану. Это приносило огромное облегчение Ною и всем, кто находился с ним в ковчеге. Когда из-под воды стали появляться горы и холмы, они имели изломанный и неопрятный вид и все вокруг них выглядело, как море бурлящей воды или жидкой грязи. Во время потопа люди и животные взбирались на самые высокие вершины, и когда вода спала, на возвышенности гор и холмов, а также на равнинах были разбросаны их мертвые тела. Везде были разбросаны мертвые тела людей и животных, но Бог не допустил, чтобы разлагающиеся трупы отравили воздух. И он похоронил их всех под землей, превращая ее таким образом в общее огромное кладбище. Разбушевавшийся сильный ветер, которым Господь решил высушить, высушить поверхность земли, со страшной силой сносил вершины гор, нагромождая деревья, камни и глыбы земли, хороня под ними мертвые тела. Эти горы и холмы – увеличивались в размерах и обретали все более причудливую форму из-за нагромождения камней, выступов, деревьев и земли. Ценные породы деревьев, дорогие камни, золото, серебро, обогащавшее и украшавшее мир до потопа и обожествленное его жителям, были скрыты под поверхностью земли. Сильными потоками воды эти сокровища были занесены землей и покрыты скалами, а в некоторых местах даже целые горы оказались нагроможденными над ними, чтобы скрыть их от глаз ищущих их людей. Бог видел, что чем больше Он обогащал и одаривал грешников, тем поручнее становилась их жизнь. Вместо того, чтобы прославить щедрого подателя, люди отвергли и презрели Господа и стали поклоняться этим сокровищам. С лица земли исчезли прекрасные горы идеально правильной формы. На некоторых участках земли, которые ранее были недоступны взору, теперь к небу вздывались каменные уступы и рванные скалы. Там, где ранее покоились холмы и горы, теперь от них не осталось и следа. Там, где простирались великолепные равнины, устланные прекрасным зеленым ковром, теперь из камней, деревьев и земли образовались горные цепи, скрывшие под собой тела людей и животных. Вся поверхность земли являла собой неописуемое зрелище хаоса и опустошения. Некоторые участки земли подверглись большему искажению, нежели другие. Края, когда-то славившиеся богатыми запасами золота, серебра и драгоценных камней, носили самые тяжелые следы проклятия. Незаселенные части земного шара, в которых Грегос подствовал в наименьшей степени, подверглись не такому сильному наказанию. До потопа земля покрывалась громадными лесами. Деревья превышали в росте любое дерево, растущее наши дни. Все они были невероятно прочны и долговечны. Столетиями эти могучие растения оставались нетронутыми гниением и увяданием. Во время потопа эти леса были опустошены. Вырванные с корнем деревья были похоронены под землей. Огромное количество этих величавых деревьев под напором вод потопа скапливалось в определенных местах, и там потоки воды довершали свое дело, замуливая все камнями и землей. Постепенно они каменели, превращаясь в залежи угля, существующие и до наших дней. Из этих пород со временем образовалась нефть. Бог сделал так, чтобы уголь и нефть часто воспламенялись и горели под поверхностью земли. Вследствие этого раскаляются горные породы, сжигается известняк и плавится железная руда. Под поверхностью земли вода смешивается с огнем. Воздействие воды на известняк усиливает температуру, вызывая землетрясение и извержение вулканов. Огонь и вода. Смешиваясь с рудой и известью, приводят к громким взрывам, раздающимся подобно глухим раскатам грома. Такие потрясающие события будут происходить все чаще и будут иметь трагические последствия. Непосредственно перед вторым пришествием Христа это станет знамением конца света и скорого разрушения земли. Как правило, залежи угля и нефти встречаются в местах, далеких от вулканических гор и мест извержения. Когда под поверхностью земли огонь смешивается с водой, раскаленное вещество не находит выхода для накаленного воздуха. Земля содрогается, и кора вздувается, и поднимается, подобно морским волнам, под землей раздаются тяжелые звуки, похожие на гром. Воздух накаляется и становится душным. В земле образуются большие трещины, поглощающие города, селения и огромные горы. Бог управляет всеми этими процессами. Они являются инструментами для исполнения Божьей воли, приводя таким образом в действие его замыслы. Огонь и вода всегда были и будут его орудием для уничтожения нечестивых городов. Подобно Корею, Дафану и Аверону, земля поглотит заживо грешных обитателей планеты. Все это является доказательством Божьей силы. Люди, видевшие извергающийся огонь, потоки раскаленной лавы, заливающей реки и покрывающие целые города, царящие повсюду разрушение и опустошения, трепетали, пораженные величием происходящих сцен. Сердца их наполнялись благоговением, и они признавали безграничное могущество Бога. Эти проявления свидетельствуют об особых знамениях Божьей силы и предназначены для того, чтобы жители земли трепетали перед ним, а голоса тех, кто подобно фараону горделиво говорит «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его?» Исход 5 глава 2 стих «Навсегда умолкли» Исая, ссылаясь на явление силы Божьей, восклицает о, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящегося огня!»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 В вихре и в буре шествия Господа, облако пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают. Вянет васан и кормил, и блекнет свет на Ливане. Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и всеживущая в ней. Перед негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его, Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Наум, первая глава, стихи с третьего по шестой. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымяться, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их». Псалом 143, стихи 5, 6. «Еще более великие чудеса, досели невиданные людьми, откроются живущим на земле незадолго до пришествия Христа. И покажу знамения на небе вверху, и знамения на земле внизу — кровь и огонь, и курение дыма. Деяние апостола, 2 глава, 19 стих. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. Откровение, 16 глава, стих 18. «И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая». Откровение, 16 глава, стихи 20 и 21. «Земные недра были арсеналом Господа, из которого Он извлекал оружие, чтобы применить его для разрушения Старого Мира. Воды из недр земли хрын, хлынули наружу, где соединились с водами небесными, чтобы совершить дело разрушения. После потопа Бог использовал воду и огонь на земле как орудие для уничтожения нечестивых городов. В день Господень, как раз перед пришествием Христа, Бог в Своем гневе пошлет небесные молнии, которые соединятся с огнем на земле. И тогда горы, словно печи, воспламенятся, извергая страшные потоки лавы, заливающие сады, поля, деревни и города. И когда расплавленная руда, камни и раскаленная грязь изольются в реки, они закипят, как котел, и выбросят на землю огромные глыбы. Они с неописуемым неистовством разбросают по всей земле осколки от каменных глыб. Все реки высохнут, земля будет содрогаться. Повсюду будут происходить ужаснейшие землетрясения и извержения. Бог будет очищать землю от нечестивых до тех пор, пока они полностью не будут уничтожены. Но среди этого смятения праведники, подобные Ною во время потопа, будут защищены».